Привет, друзья! С вами Алексей из Латитуда, сейчас все чаще поднимается тема заборов из ДПК или заборов из террасной доски. У нас в одном из шоурумов очень кстати, собран несколько секций забора полный рост, скажем так, полного размера. И давайте я вам расскажу про наиболее популярный вариант, очень часто про него спрашивают, это забор-шахматка. Почему называется забор-шахматка, потому что доски относительно рамы несущей э, находятся в шахматном порядке, одна доска с этой стороны, другая стой Забор таким образом получается с одной стороны продуваемым, с другой стороны не просматривается. Видимость можно регулировать, сдвигая или раздвигая доски относительно друг друга. То есть, если хотите, чтобы забор был более, скажем так, прозрачный, то можно доски поставить пошире. Хотите, чтобы вообще ничего не было видно, доски можно сдвинуть, чтобы они друг друга перекрывали. Можно делать вертикальный монтаж и горизонтальный. Забор такой состоит из там, трех основных частей. Это какой-то столб, либо ваш кирпичный, либо каменный столб, либо столб из ДПК внутри с металлической профильной трубой. Состоит такой забор из рамы металлической, которая находится между столбов и крепится к столбам, и эта рама обшивается уже доской, либо специальной доской для забора из ДПК, либо террасной доской. Ну, в данном случае я буду показывать именно специализированную заборную доску. Если у вас столбы ваши каменные, то есть у вас фундамент забора есть, столбы есть, то по сути нужно только вставить внутрь забора такую секцию делается рама из профильной трубы 40 на 40 или 60 на 40 это мы чаще всего такую применяем трубу 2 или 3 миллиметра толщиной металла рама эта крепится к каменному забору простым способом напрямую либо там есть в заборе закладные чаще всего либо может быть раму не нужно делать уже лаги у вас свои стоят тогда вы просто нашиваете доску на лаги либо мы такую раму варим если у вас каменных столбов нет, то можно обойтись совсем без них, использовать как опору для забора столб из ДПК внутри с профильной трубой. Профильная труба внутри зависит от того, какая пустота есть в столбе. В основном 50, 60 или 80 мм. Эти три формата перекрывают практически все столбы. Такая труба устанавливается либо в землю на винтовую сваю, либо, если у вас лента забора уже залита, ленточный фундамент бетонный, крепится э, труба через такую опорную пятку анкерными болтами к ленточному фундаменту. Далее на трубу надевается непосредственно столб, он пустотелый. Как закрепить э, раму забора к столбу из ДПК? Так как у вас рама с этой стороны, а труба внутри столба, то есть, в принципе, два способа. Один из них – это сделать отверстие в столбе из ДПК, чтобы в него проходила такая шпилька и электрод. И приварить шпильку к столбу металлическому внутри. На нее уже надеваете раму и прикручиваете. Либо есть другой вариант – это длинные кровельные саморезы, которыми можно прямо через раму, через столб закрепиться в профильную трубу. На высоту там, 2 метра стандартного забора 4-5 саморезов будут ваш забор держать. Доска прикручивается к раме саморезами с предварительным засверливанием отверстий, потому что от изменения температуры доска эта тоже становится больше или меньше, и отверстие должно позволять этой доске чуть расширяться или уменьшаться. Если вы этого не сделаете, то доску может выгнуть, либо может выдернуть крепеж. Поэтому засверливайте отверстия всегда. И Если у вас монтирует мастер, не забывайте этот момент контролировать. Также сильно не притягивайте доску саморезами. Чуть-чуть она должна иметь некую свободу. Таким способом вы можете делать как вертикальный, так и горизонтальный забор. Длину забора в этом случае можно делать довольно большую, но чтобы забор не был слишком тяжелый, не была слишком большая нагрузка на столбы и не пришлось там сильно думать об этом. В основном секция идет трехметровая. Самый нормальный вариант – это трехметровая секция двухметровой высоты. Это и наиболее частый такой сценарий – три на два. Что касается несущих лаг или труб этих, то при вертикальном монтаже вы можете поменьше их сделать, потому что доска стоит вертикально. Если же доску ставите горизонтально, у нее есть определенный риск провисания под своим весом, поэтому лага вертикальная, на которой стоит доска, должна идти довольно часто, от 40 до 60 сантиметров, тоже это зависит от доски. Когда вы устанавливаете за, э, столб, надеваете на трубу, чтобы скрыть вот здесь монтаж, монтажную щель с выглядывающей металлической пластиной, есть вот такая, так называемая, юбка, она из того же материала, что и ДПК, она надевается сверху на столб и закрывает это место. Для Края верхнего столба есть крышка, которая столб глушит, не дает туда попадать в воде и придает ему завершенный, законченный внешний вид. Почему популярно именно шахматное расположение досок? Потому что вы все-таки частично несущую трубу металлическую прячете. То есть можно ее покрасить, в цвет доски попасть, и она не будет сильно бросаться в глаза. При этом вам никто не мешает эту раму несущую металлическую, обшить доской только с одной стороны. Тогда на уличную сторону, например, забор будет сплошной, либо там с зазорами между досками, как захотите, а со стороны двора видна будет рама. Если у вас такой вариант устраивает, то ну, нет проблем. Досок из древесно-полимерного композита для заборов существует большое множество. Они отличаются от террасных тем, что они чаще всего полнотелые, есть различные ширины. Цвета доступны и желтые, и коричневые, и черные. Ну, по цветам вы можете ознакомиться на сайте в каталоге продукции. У нас все цвета есть. Есть доски как гладкие, так и под дерево с различной фактурой дерева. Есть доски с фаской. Есть гладкий штакетник поуже. На такой штакетник также может быть нанесена фактура дерева. Можно поставить на такой забор и террасную доску. Иногда по цене выходит террасная доска выгоднее, но есть важное отличие. У террасных досок есть монтажный паз и чаще всего пустотелые они. Если вы будете доску ставить таким образом, то у вас будет виден паз, и в нем может задерживаться вода, что тоже не очень хорошо, если постоянно у вас по всему забору налита вода от дождя. Если же вы ставите доску вертикально, то вам нужно заботиться тем, как заглушить эти пустоты. Плюс такая доска обычно раза в полтора, если не в два, тяжелее, чем заборная доска. Это же вопрос несущей конструкции. Если же перед вами стоит задача сделать забор какого-то интересного цвета, например, чисто белого или например, насыщенно зеленого, довольно тяжело из обычной террасной доски такое сделать, можно сделать из террасной доски по технологии коэкструзия. Это террасная доска TerraPol Практик, она с дополнительным защитным слоем по верху доски, то есть кроме самого материала внутри, сверху еще слой, который одновременно защищает доску от влаги и задает ей насыщенный цвет. У Терапола большой выбор цветов, которые в обычной террасной доске невозможны, потому что обычная террасная доска она вся окрашена в массе, в основном это серые, коричневые, желтоватые, венги, то есть цвета такого рода. Есть еще одна очень крутая фишка, как сделать Яркий, красивый забор, долговечный, можно использовать фиберцементную доску кедрал. У него э, очень стойкая окрас очень стойкий окрас с десятилетней гарантией на невецветание, и есть э, большой выбор цветов: 31 цвет в палитре, но есть один нюанс: он окрашен только с одной стороны, поэтому э, вам нужно будет своими силами окрасить другую сторону фасадной краской, и расположить доски на заборе таким образом, чтобы одна сторона смотрела в одну сторону, другая в другую. На заборе, особенно с, там, с расстояния уже несколько метров, э, смотрится просто бесподобно. Естественно, если вы поняли принципиальную схему, что такое столб, что такое рама и что такое доска, которая эта рама обшита, дальше можно уже позаморачиваться с внешним видом, Например, у нас есть такая секция, и таких заборов тоже мы несколько штук сделали, когда мы и раму скрыли под отдельной доской, и добавили сверху такую решеточку декоративную, и еще и торцы отдельно для дополнительного объема еще добавили планки. Но когда такой забор мы делаем, Понятно, что уже об экономии на материале речь не идет. Если у вас стоит задача, где внешний вид важнее, чем количество материала, то можно много чего придумать с забором. Глухие заборы из панелей шиппас совсем без просвета тоже имеют место быть, но о них будет отдельное видео прямо на объекте. Давайте теперь о самом интересном, о ценах. Каждый забор, как строительная конструкция, все-таки должен быть рассчитан под конкретные размеры, под высоту, под ширину, под частоту столбов, доставку, количество металла и так далее. Но если вас интересует именно обшивка, то есть сама заборная доска, находите наш сайт latitudo.ru в Яндексе или в Гугле, или просто вбейте адрес в браузер, заходите в каталог товаров, выбирайте «Заборы из ДПК». Здесь будет каталог удобный, где есть заборные доски. Для них прописаны размеры, ширина, толщина, возможные длины этих досок. По умолчанию в каталоге ценники стоят в погонных метрах. Вы можете перевести на квадратные метры стоимость доски, прикинуть, сколько у вас квадратных метров забора, пусть будет 60 квадратов и вбить сюда, увидеть, сколько это примерно будет стоить именно по доске. Также уже эту цифру можно перевести в погонные метры, увидеть сколько штук, сколько погонных метров нужно, либо перевести в штуки и сколько узнать, сколько вам нужно штук, например, трехметровой длины. Очень удобно пользоваться. все цвета здесь есть, все размеры, названия все прописано. Если у вас возникли вопросы по ходу дела, Нажимаете кнопку ⁇ Заказать звонок ⁇ на сайте, вводите номер. В рабочее время мы вам сразу же перезвоним и все объясним. Можно позвонить по городскому телефону, можно скинуть в размеры для расчета на почту, написать в WhatsApp, либо заполнить заявку на сайте с указанием вашего населенного пункта и с описанием задачи. То есть связаться можно с нами любым способом. Далее, кроме заборных досок, для, для забора вам понадобятся столбы и крышки с юбками. Для этого нужно зайти в ограждение из ДПК, выбрать одну из доступных систем ограждений. Например, возьмем Woodwix, И здесь вы увидите столб с доступными цветами, к нему крышки, к нему юбки. Все цены актуальны, на сайте мы за этим следим. Как только цены меняются, мы их сразу обновляем. Можете на них рассчитывать в вашей работе. Если вам в целом нужны все столбы из каталога ограждений, можно выбрать столб элемент, вам покажет все доступные столбы. Обратите внимание, что есть белые столбы по технологии коэкструзия, Вудвикс. если интересно посмотреть портфолио работ выполненные заборы уже переходите в раздел в портфолио заборы здесь ко многим заборам уже есть видеоролики можете посмотреть при обращении к менеджеру также уже можно сказать понравился такой такой или такой забор заборами обычно дело не ограничивается, клиенты к нам приходят совершенно разные по фасадам, по террасам. У нас для этого большой выбор материалов, мы профессиональная и террасная, и фасадная компания. В наших шоурумах, это один из них, вы можете посмотреть и фасадные материалы в крупноразмерных стендах с пирогом, как все устроено, различные виды облицовки, варианты заборов фасады из древесно-полимерного композита, огромный выбор террасной доски, различные материалы для заборов, для фасадов различных цветов, ширин, длин, все для вас. Фасадные панели, имитирующие различные материалы из фиброцемента, широкоформатные фасадные материалы для крупных зданий, в основном вентилируемый фасад облицовочные декоративные камни и кирпичи Леонардо Стоун. Ну и, конечно, наши бойцы, менеджеры, профессионалы, готовы вашу любую задачу решить в короткий срок. Обращайтесь в Латитуда любым доступным способом, все покажем, расскажем, посчитаем, доставим и смонтируем.